Всем привет! Меня зовут Юлия Рябинина, и это «Эконом-класс» – канал о путешествиях и деньгах. Все мы любим путешествовать, но почему мы делаем это не так часто, как хотелось бы? Ответ очевиден – не хватает денег. А вот уже около 10 лет я самостоятельно путешествую и активно путешествую по России и миру. А в среднем в год я делаю где-то от 6 до 9 вылазок в разные интересные места. При этом я не дочь, не жена и не любовница олигарха, я не крутая бизнес-вумен и неизвестная медиаперсона. Я обычный индивидуальный предприниматель, который по заказам спутниковых каналов делает документальные фильмы и телевизионные программы. А при этом я нормально питаюсь, хожу в спортзал регулярно там два-три раза в месяц делаю ресторанно культурные вылазки в центр москвы покупаю качественную одежду у меня есть небольшая двухкомнатная квартира машина и уже около 9 лет скоро будет я одна воспитываю дочку и помогаю своему папе которому недавно исполнился 91 год при этом мне хватает денег на путешествие откуда деньги спросите вы я просто научилась ими грамотно распоряжаться и причем речь идет не об экономии экономия она предполагает это слово предполагает какой-то отказ от удовольствий ущемления в качестве жизни все-таки речь идет о разумном потреблении а на своем канале я буду рассказывать о двух взаимосвязанных вещах о путешествиях и разумном распоряжении личными финансами Одно без другого невозможно, если вы не супер богатый человек. Я очень надеюсь, что мой личный опыт вам будет полезен. Впрочем, и ваш опыт мне тоже очень нужен. Поэтому делитесь своими советами, знаниями, опытом, опять же. Давайте поможем друг другу жить с удовольствием, путешествовать, но за разумные деньги.